Дорогие друзья, я очень рада приветствовать вас на нашем новогоднем концерте, который называется «Я и ты». И весь вечер буду с вами я, Виктория Шевченко. В этот новогодний вечер все мы будем наслаждаться красивой музыкой, чудесными песнями. Это станет великолепным подарком для вас, так как подарок – это и есть сама музыка. Был миг, когда услышал звук гитары, Господь подумал и решил, О, этой музыкой прекрасной весьма мне кто-то угодил. Тогда он мимо дома его Фландер проходил. С тех пор она его мелодии слагает, Мелодии, что душу согревает, И песни с ним. И про него поет. Встречаем! Еофландер с Новым годом к нам идет. Окончил путь усталый старый год. Явился на... Цвета Учаровательные сестрички Валерия, Александра и Василиса Стецюк. И в их исполнении мы услышим украинскую народную песню «Что-то за предыво!» Встречаем! Глянь, сосеку, на меня, сделай доброе дитя с меня. По моей сердце тут же еще Пошли нам, Боже, маленьким дитям щастя, здоров'я на многие лити Щоб виростали розумні, сильні Душею чисті І серцем вільні Щоб нам святила зірка волі Щоб ми не знали лиха ніколи Що-то забрали Желаю, пусть в этот новый год солнце светит ярче на планете, в душе рождается любовь. Когда она приходит, жизнь на земле становится другой. Добрый вечер, дорогие друзья! С Рождеством Христовым я поздравляю вас. В час, когда в преддверии рассвета мир огромный безмятежно спал.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 Радуйтесь, ликуйте, над землей свет воссия. Песни славы громко пойте, Бог нам сына даровал. И тебе он даст покой Ярче солнца, ярче звезд всех, бифлиемская звезда, Мне и всем земным творением мире радость принесла. Друг мой сердцем закрушенным, В нем ли вести той благой, Господь для всех родился, и тебе он даст покой, Ярче солнца ярче звезд всех, Бифлиенская звезда, Мне и всем земным творениям мире радость принесла. Ведь все мирно беспечно, Ночь распростерлась вокруг бесконечно, Звезды горят золотыми огнями, Темень пронзают своими лучами. Промовит ничто, тихо кругом, но не знает никто, что о Вифлееме в пещере простой младенец родился у девы святой. Уняла сердца, была без предела, была без конца кругом. В крайних просторах пылают лучи, и вдруг, что за пенье в глубокой ночи, то ангельский хор величает.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 конца кругом и тишин на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 Иисуса кровище святое, может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что бы могло тебя превзойти? Любовь ты истина святая Ты покров защита в час тревог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 Любовь истина святая Ты покров, защита, в час тревог И лишь собой Тобой душа моя согрета Ты отец, ты отец и мать, мне вечером Я хвалу тебе поет, поехал тебе, и сердце От восторга замирая. Хвалей любви твоей всегда живет. Хвалу Тебе поёт И сердце от восторга замирая Хвале любви Твоей всегда живет, Хвали, душа моя Велик наш Бог, велик наш Бог. Велик наш Бог, велик наш Бог, Велик наш Бог, велика наш Бог, велик наш Бог. Велик наш Бог, Велик нашему. Бог велик наш Бог Бог мой, жизнь моя Бог мой, счастье мое Бог мой, радость моя Всегда, всегда Бог мой, жизнь моя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 ну Вечер, наши дорогие друзья! Но вот уходит старый, и наступает новый 2021 год. Мы все в ожидании 12 ударов. И тихий восторг затаился в сердцах. И мы желаем вам, наши любимые дорогие друзья, пусть в этот Новый год счастье к вам идет. А счастье это значит быть частичкой Бога. Так станьте ею прямо сейчас, сегодня. И пусть в этот Новогодний вечер в этой новогодней сказке вы как никогда ощутите любовь. И пусть великий Господь творец мироздания этой любовью сердца всех людей на планете зажил. Мы еще раз поздравляем вас с, с Новым Годом! годом!